Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Алла Вишневецкая, и сегодня у нас прогноз на неделю с 25 по 31 июля. Пришло время поговорить об очень напряженном периоде. Эта неделя точно является самой напряженной в июле месяце, и в принципе, даже если рассматривать в целом 22 год, то эта неделя выделяется в не самом хорошем смысле этого слова, поэтому в первую очередь мы столкнемся с вами с такими ощущениями, будто бы обстоятельства, наша деловая жизнь, личная жизнь требует от нас больше, чем мы можем дать, будто бы есть определенный груз, да, который нависает над нами, но сил это все как-то адекватно переваривать очень мало, поэтому однозначно можно сказать, что на этой неделе не стоит начинать какие-то новые дела и проекты, но в то же время неделя прекрасно подходит для того, чтобы обнаружить ошибки, быстро их устранить и для того, чтобы доделывать начатые ранние дела. В то же время еще одним таким фактором, который сильно выделяет эту неделю, является полная эмоциональная нестабильность. То есть будет крайне сложно найти точку опоры внутри себя. Порой даже сложно будет адекватно выстраивать диалоги с другими людьми и проявлять какую-то внутреннюю стойкость и уверенность. И к этому тоже нужно быть готовыми. С понедельника по среду. Начинается период, когда мы будем склонны допускать ошибки в общении с окружающими. Это то время, когда могут неправильно распределяться финансы, когда могут быть неоправданные траты, когда риск в целом неблагоприятная сторона вопроса. Не стоит рисковать в этот период. К тому же могут всплывать на поверхность, прошлые ошибки, прошлые обиды на других людей. В целом люди будут в этот период очень взвинчены, раздражительны. И поэтому конструктива в диалоге, в решении определенных вопросов будет крайне мало. Будет сложно договариваться и... Вот это напряжение, оно будет присуще как внутри нас, так и, безусловно, это будет ощущаться в процессе общения очень сильно. И деловая сфера от этого может существенно страдать. Также отличительная особенностью данного периода могут быть словесные перепалки. Поэтому не ввязывайтесь в конфликты. Может показаться, что вы просто выпустите пар, да, а на самом деле эта история затянется на большее количество времени, чем вы рассчитываете, и вам это точно будет не нужно. Плюс ко всему, это тот период, когда переговоры могут с трудом проходить, поскольку люди будет, будут склонны слушать и слышать только себя, и кроме того, могут всплывать на поверхность в диалоге именно те вопросы, которые являются точкой преткновения, то есть будут... Фокусироваться все именно на тех вопросах, которые изначально сложны для компромисса. И это может создавать тупиковые ситуации в переговорах, и, соответственно, это будет зря потраченное время. Зато, знаете, в эти дни не стоит повторять дважды. То есть, на самом деле, наши интеллектуальные аналитические способности будут на высоте. И в этот период мозг может очень хорошо находить выход из определенных ситуаций, находить решение тех или иных вопросов. Но это в случаях, когда вы полагаетесь на себя, и когда ситуация действительно зависит только от вас. Вы можете извлечь пользу. Если же вот, говорить о том, как конструктивно прожить этот период в контексте взаимодействия с другими людьми, то стоит выбирать такую позицию «немногословие». То есть разговаривать только по делу, решать вопросы быстро, если вы видите, что какой-то вопрос затягивается и диалог переходит не в ту степь, в таком случае лучше отложить эти переговоры и провести их, когда будет более благоприятное для этого время. В целом это тот период, когда очень хорошо работать над ошибками и в том числе Каждый из нас может увидеть какие-то ошибки в общении, которые могли быть присущи вам и раньше, просто вы не обращали на них внимания. Также в этот период стоит поберечь свои личные данные от слива, возможные хакерские атаки. Это неблагоприятный период для покупок в интернете. И отдельная тема это дороги, это поездки и передвижения. Как вы могли догадаться, период для этого тоже далеко не подходящий, причем речь идет о любых видах транспорта, то есть это и автомобили, и авиаперелеты, но если вдруг а, так сложились обстоятельства, что вам нужно именно в этот период куда-то ехать, то будьте готовы к тому, что планы могут меняться, маршрут может меняться, рейсы могут задерживать, и это тот случай, когда, отправляясь в поездку, нужно настраивать себя на то, что все может в любой момент измениться и, соответственно, планы в этот период будут очень нестабильны. Кроме этого, данные дни отличаются высокой степенью аварийности, возможные теракты, возможные и бытовые какие-то эксцессы, когда... Нужно проявлять э, осторожность даже вот в самых элементарных вещах, когда вы находитесь дома. Это в первую очередь касается острых и режущих предметов и электроприборов. Во время действия подобного аспекта спасает быстрая реакция, поэтому если что-то идет не по плану, если ситуация вышла с под контроля, старайтесь быстро найти выход и решение тогда все можно переиграть, и опасность может миновать вас. Что касается среды и четверга, в этот период возникает у нас повышенная эмоциональность, и эмоции будут выходить из-под контроля, причем на самом деле могут быть и такие ситуации, когда... Будут очень заманчивые предложения, например, по работе, очень какие-то амбициозные решения, да, когда вы будете ощущать, что вот оно, счастье, вот именно этого я ждал всю жизнь. Но на самом деле не стоит обольщаться, поскольку это все может быть довольно-таки иллюзорным на фоне того напряжения планетарного, которое действует у нас на протяжении целой недели. К тому же в этот период стоит уделять внимание семье, в принципе может быть к этому большая тяга, но в то же время слишком вот эмоционально вовлекаясь в вопросы семьи, могут возникать манипуляции со стороны родных и близких, и в целом, знаете, в это время могут возникать такие эмоции, которые на ровном месте, да, и их очень сложно объяснить, какая-то глубочайшая тоска, которая внезапно вот накатила, да, или обида на кого-то, ну, в общем, понаблюдайте за тем, как именно вы будете реагировать в этот период на происходящее, и напишите обязательно в комментариях, как вы ощущали эти аспекты этого воздействия планет. Период со среды по пятницу нельзя называть спокойным. Это то время, когда могут быть неожиданные звонки, новости, известия. И вот эта неожиданность может выбивать из колеи. Когда были одни планы, но они рушатся. Не получается сделать все так, как планировалось. К тому же в этот период времени мы будем склонны... Ошибочное суждение иметь по отношению а, вот происходящего в нашей жизни. Может быть сложно оценить ситуацию. И м -м, в целом могут возникать даже новые идеи по поводу а, работы или каких-то жизненных обстоятельств. Но важно понимать, что эти идеи еще не созрели. Они могут быть неплохие сами по себе, но нужно выждать. Не спешите в этот период сразу вот то, что приходит в голову, воплощать в жизнь. Можете это записать, запомнить, но имейте в виду, что лучше над этим подумать дополнительно и тогда уже в более взвешенном таком состоянии принять правильное решение. К тому же целую неделю нас может подводить электричество, электроприборы, Интернет, это может выходить из строя, также берегите свои мобильные телефоны, технику от ударов, падений. В этот период времени могут всплывать какие-то ошибки операционные, с которыми нужно будет справляться самостоятельно, либо отдавать ваш девайс мастеру. В целом это то время, когда м -м, все, что связано вот, действительно с техникой и транспортом, будет проявлять максимальную ненадежность. И может, знаете, подводить в последний момент, в самый ответственный момент. Поэтому учитывайте эти рекомендации для того, чтобы избежать неприятных ситуаций на этой неделе. В четверг произойдет новолуние в знаке лев. Это значит, что мы будем склонны ставить личные цели, амбиции и желания на первое место. Поэтому учитывайте тот фактор, что несмотря на то, что знак Леви, новолуние во Льве, это в целом благоприятное событие, но аспекты на этой неделе очень сложные. Поэтому эм, новолуние может дать вам хорошие идеи и... Знаете, такое новое видение ситуации, оно скорее всего полностью вот ваши планы перепишет. То есть изначально у вас было одно видение ситуации, но потом все переигралось. Это будет абсолютно нормально с учетом аспектов этой недели. Поэтому не спешите опять-таки сразу же по новолунию приступать к определенным действиям. Вот такая трезвость ума и способность более-менее уже адекватно оценивать ситуацию появится только в начале августа. Поэтому дайте себе время подумать, выждать, взвесить, все за и против, и знайте, что вы все успеете сделать. В этот период лучше переждать, чем поспешить. К выходным, после всех этих аспектов, мы можем прочувствовать с вами передоз от информации, общения. Может быть ощущение, что хочется отдохнуть от людей, от общения, и... В целом, аспекты этой недели, они так или иначе подталкивают к дистанции с другими людьми. И это будет особенно сильно ощущаться к концу недели, когда будет желание вот максимально дистанцироваться и общаться вот только по делу, только по конкретным вопросам. Но все же именно суббота и воскресенье это дни куда более благоприятные, чем период с понедельника по пятницу. Это то время, когда внутри появляется вера, оптимизм, желание заниматься самообразованием. Это хороший период для изучения иностранных языков, для того, чтобы, скажем так, советоваться с каким-то важным для вас человеком, профессионалом в своем деле. Это хороший период для решения юридических вопросов. Это тот период, когда появляется конструктив в, опять таки, в таком общении по делу. И что самое главное, что аспекты дают возможность почувствовать поддержку, что вот люди, которые находятся рядом, они готовы вникнуть в те ситуации, которые происходят в вашей жизни. Им не все равно на то, что происходит в вашей жизни. До выходных такого ощущения не будет. Вы знаете, что в своих прогнозах я стараюсь не нагнетать и без того напряженную обстановку в мире. Но без преувеличения последняя неделя июля является очень напряженной, и я бы даже сказала жестокой. Это тот период, когда в мире могут происходить... Теракты, когда мы можем столкнуться с жестокостью, может быть применение нового вида оружия, это могут быть и какие-то очень массовые атаки. И поэтому старайтесь быть в курсе того, что происходит, в курсе новостей старайтесь не посещать те места которые заведомо являются небезопасными неблагоприятными это места скопления большого количества людей в первую очередь. Если вдруг так произошло, что в вашей жизни возникает какая-то непредвиденная ситуация старайтесь очень быстро реагировать и принимать решения, причем даже если... Ради этого придется перечеркнуть свои предыдущие планы, переигрывать ситуацию, лишь бы, скажем так, выйти из сложившихся обстоятельств правильно и с наименьшими потерями. Поэтому берегите себя, будем с вами на связи, желаю вам всего хорошего, всем пока-пока.